Доброе утро, друзья! С вами Надежда Соколова. И сейчас мы начинаем нашу с вами утреннюю зарядку. Для того, чтобы сподриться, проснуться, привести в тонус наши эмоции, наши чувства и, конечно же, наше тело. Итак, мы с вами сегодня выполним такую статическую, потягушенную растяжку и зарядку. Поставьте стопы параллельно, настраиваемся на утреннюю практику. Пальчики ног раскроем, потянемся вверх, вытянемся всем телом. Удерживаем сейчас это положение плечи, опустим, осознаем наши пальцы ног, пальцы рук. И мысленно проходим от стоп вверх, подбирая живот, не выгибая поясницу, раскрывая грудную клетку вверх. Подбородок не поднимаем, тянем себя за макушку. Теперь мы делаем вдох, смягчаем колени, одним движением уйдем вниз, останемся в этом положении, потянемся вниз макушкой, колени смягчить, почувствовать, выдыхаем себе живот, медленно растручиваемся вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. снова потянулись вверх. Удержали это положение. Хорошо, перешли на правую ногу. Удержали баланс. Плечи опущены. Держим, держим, держим, держим. Все, внимание, от стопы вверх к макушке. Опускаем ногу вниз, меняем. Другая нога ушла вверх. Пальчики ноги опорные раскрыли. Тянемся вверх за макушечкой. Опускаем стопу вниз, раскрываем грудную клетку. Удержим это положение. Поднимемся на полупальцы. Держим, держим, держим, держим. Плечи опущены. Опускаем пятки вниз. Еще раз сбрасываем себя вниз. И медленно грубой спиной поднимаемся вверх. И снова уходим на одну ногу. Держим баланс. Держим, держим, держим, держим. Возьмем себя за колено по диагонали. Развернемся. Возвращаемся. Меняем ногу. О, другая нога. Удержали баланс. Разворот. Можно оставить стопу вниз, если тело еще не проснулось. Внизу. Плечи опустили. Возвращаемся делаем вдох. Сбрасываем вниз. Плесо. Медленно круглую спину. Поднимаемся вверх, задерживаем руки на коленях. Выпрямим спину. Круглая прямая спина. Живот в Выпрямили. Круглая спина. Прямая спина. Акцент на низ живота. Подтягиваем копчик во Круглой спиной поднимаемся вверх. Снова раскрываем лунную клетку. Раскрылись, раскрылись, раскрылись. Хорошо, сделаем шаг шире. Ага, расстроим носки на 45 градусов. Хорошо, теперь взяли правую стопу, развернули. Левую пяточку развернули, так чтобы стопа проходила через вот стопы. А сзади стоящие ноги прошло, сместили чуть-чуть таз и потянулись. Потянулись, потянулись, потянулись. Вернулись. Поменяли другая сторона. Потянулись. Удержали положение. Держим, держим, держим, держим, держим наше положение. Возвращаемся, раскрываем грудную клетку. Хорошо чуть-чуть поплашили, смечили колени. Живот в себя и потянулись вперед. Удержали это положение. Руки на колени. Круглая спина. Медленно, постепенно, постепенно начинаем пробуждать наше тело. Прошлением руками. Прошлением. Прошлением. Прошлением. Снова руки развернули кисти в пол. Провернули плечевых сустав, Отвели таз назад. Печи вперед. Потянулись. Потянулись. Потянулись. Вниз. Полууглая спина. По возможности выпрямили колени. Смягчили колени. Подобрали живот. Поднимаем корпус, держим это положение, держим, держим, держим, поднимаемся, подкручиваем таз, Оп. чтобы не было напряжения в пояснице. И снова развернули правую стопу, левую, См сместили таз. Руки вот они на одной поверхности. Рука ушла на колено на столку. Потянулись вниз. Ага. Раскрываем грудную клетку, начинаем тянуться вверх за рукой. И нас как будто за руку потянули вверх, успокоенчика раснимаемся вверх. Ага. Всем доброе утро, кто к нам присоединился. Стопа. Пятка. Таз. Сместились. Потянулись. Амплитуда такая, какая получается. Не форсируйте события. Тянемся. За рукой вверх, раскрывая ротную клетку. Поднимаемся вверх. Снова смягчаем колени. Отводим таз назад, подбираем живот. Тянемся, как будто вот здесь у нас большой шаг, да? Главное, чтобы не было давления на тазобедренные суставы. Поэтому живот подтянут. Внизу. Оп. Расслабили, расслабили, расслабились.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 Тянемся, тянемся, постепенно входим в положение вниз, центр. светили колени, поднимаемся, Оп. вверх. И другая сторона. Стопа, разворот, руки, таз сместили. Потянули сначала за рукой вперед. Когда рука ушла на колено, потянулись за рукой вверх, сгибаем ногу в колени, скользим ногой назад, опускаем руку в пол, тянемся и переходим в центр. В центр, центр, центр. Оп. Собираем обе стопы. переходим в лягушку. Ага, собираем локти вот здесь. Держим это положение. Раскрыть колени. Локтями раскрывать коленчики. Да? Если не получается, можно встать на полу пальчики. Да? Или под пятки положить валик. Главное что? Не забываем дышать и улыбаться себе. Я уверена, что у вас все хорошо получается. А ага, теперь мы руки опустим. Пол правую ставим. Правая ногу ставим на колено, а левая у я слышала, вот сюда, да? Угу. Вот она. О, вот такая вот настяжка у нас Потянемся ага, теперь попробуем сесть на пятку и потянуться вперед. Вот такой вот. Да? Колено не обнимаем. Ага. Тянемся, тянемся, тянемся, тянемся, вот. А если не получается, остаемся выше. Приподнимаемся. Примерно вот она наша другая нога. Шла на пятку. Вот они наши руки. попробуем вытянуться вверх за рукой. Опустимся вниз. Раскроем колено еще больше, тянемся вперед. Вот сюда как у нас тянется внутренняя поверхность бедер, слушаем себя, да, слушаем свои ощущения, прямо подтягиваем ногу, вот подкручиваем пальцы стоп, возвращаемся в лягушку, вот она наша лягушка, тянемся, удерживаем это положение, прямо берем Поднимаем правую стопу на полуторицу, левую ножку выпрямляем. Тянемся снова через пятку, опираемся на ладонь и раскрываемся. Но тянемся вверх за рукой, раскрывая грудную клетку, выворачивая себя плечом. Рука и плечевой плоскости на линии. Тянемся. Держим это положение. Опустим руку вниз, подтянем стопу, поменяем ногу, другая нога, локоть в колено, раскрываемся, здесь можно взять себя, да? зафиксировать плечом, э, ладонь в плечо, ага, и потянулись. Держим, держим, держим, держим это положение, боимся, опускаем руку вниз, собираем снова обе стопы, снова лягушка у нас с вами, Удержим это положение. Старайтесь каждое положение удерживать 4 вдоха-выдоха, четыре дыхательных цикла. Опускаем ягодицы в пол, раскроем колени, потянемся. Хорошо, хорошо, потянемся. Удержим это положение. Держим, держим, раскрываем грудную клетку. Теперь мы с вами собираем наши обе стопы. Ну, можно увести руки вот сюда на горе, не здесь удержать, да? Если чувствуете, что хватает сил, ножки вверх, удерживаем здесь и держим. А, центр сильный, дышать не забываем. Не забудьте себе похвалить, какая или какой вы молодец сегодня с утра. Держим, держим, держим это положение. Хорошо, опускаем ноги вниз. Ага, мы снова раскрываем грудную клетку, раскрываем позабедренные суставы, тянемся. Держим, держим, держим это положение. Можно слегка-слегка попружить. А ага, теперь округляем поясницу. Упрямляемся. И снова вводим ножки вверх. Оп. Держим их здесь. Держим, держим, держим, держим, держим. Дышать не забываем. Макушкой тянемся вверх. Живот подобрать. У нас так вот получается. А, галочка, да? Буква была ответственная. Оп. Держим. Если мы удерживаем ноги согнутыми в коленях, старайтесь, чтобы колени были параллельно плодам. Еще немножечко держим. Хорошо. Опускаем обе стопы. Можно взять себя за лодыжки поддержать. вот здесь. Снова слегка раскрываем грудную клетку. Опускаем стопу вниз. Уводим руки назад. Снова раскрываемся. Попружинили. Даем возможность проснуться нашим позабедривающим суставам. Хорошо. теперь мы приподнимаемся, уходим в игрушку. Держим это положение. Локтями раскрываем наши колени. И мы собираем обе пятки. Поднимаемся чуть-чуть выше. И вот здесь, оп, у нас уже пуза пошла. Оп. Держим, раскрываем внутрь, раскрываем колени. И мы собираем мышцы центра и аккуратненько поднимаемся вверх. Через стороны руки опускаем вниз. Выполняем круг плечами. Даем возможность расслабиться нашей шеи. И в то же время растянуть ее хорошенько. Делаем вдох, тянемся вверх кисти затылок, раскрыли грудную плечи, плечи опустить, закрылись, сводим ногти, на вдохе раскрываемся, вдох, еще раз, выдох, вдох, и еще раз также, выдох, вдох, руки вверх, сбросим себя вниз, Оп. Поднимаемся медленно вверх круглой спиной. Вверху делаем вдох, плечи вниз, кисти вниз. И на сегодня это все. Я рада, что вы уделили 15 минут для утренней зарядки. Я желаю вам хорошего дня, бодрого настроения. И конечно же, конечно же вы найдете новые видеоуроки на моем канале сайте или на моем канале на ютубе чтобы позаниматься но ну, возможно чуть больше чем мы занимались сегодня с вами и так всего самого хорошего хорошего дня дорогие друзья ваша надежда соколов